Сделай, пожалуйста, полное изучение инвестирования, то есть что это, также как начать инвестировать. Всем привет, меня зовут Макс Риск, сегодня расскажу вам, что такое инвестиции и как начать инвестирование. Первым делом мы узнаем, что такое инвестирование. Это когда вы вкладываете деньги, например, на какой-то товар. Потом вы через какое-то время сможете его продать. Если вы там купили дешевый товар, то возможно продадите его подороже. Это такой простой способ. Можно попробовать вот так вот инвестировать. Куда глаза видят? Как начать инвестирование? И что такое инвестиции? Давайте расскажу немножко, как начать инвестирование.